The original link to video will be in the description down below. Тревор Тимартин Мартин и Том про Синдикат Касл. Сизголота, я тебя him! люблю. Это два популярных ютубера, которые в конце 2015 года придумали идеальную схему для обогащения. Они осуществляют классическую мошенническую схему, как в казино. Точнее, они рассчитывали, что люди клюнут на CSGO сайт с игрой на деньги, которым же они владеют, но никому не говорить о том, что они им владеют. Мы нашли здесь новый сайт CSGO Lotto. Здесь были все элементы идеального мошенничества. Ты можешь сделать всего лишь одну ставку и уйти с пятью тысяч долларами. Единственная проблема была в том, что CSGO сайта с рулетками была большой подпольной индустрией, которая развивалась в темных переулках под скрипучим чистым полом киберспортивного CSGO. Два ненормальных умудрились прорвать и выставить наружу один из самых черных игровых рынков, всего лишь за пару видео. Он выиграл чертовы 9 тысяч долларов. Мы стартовали с нуля, теперь мы здесь. Черт его возьми. Все началось в декабре 2015 года, когда Тим Мартин зарегистрировал сайт CSGO Logan, сайт, на котором ты можешь играть за скины CSGO. Сейчас, когда тренд немножко пошел на спад, игры за скины CSGO только несколько лет назад набрали обороты. Каждый скин куплен или продан на торговой площадке Steam, тем самым выдавая цену в реальном мире. Сейчас, если вы продадите скин на торговой площадке в Steam, вы получите игровую валюту самого Steam. Существует два основных пути игры на скинах, либо вы можете ставить на результат матчей, или сыграть в игру, по аналогу рулетки. Но вывод средств этих сайтов из SteamBotor давали только выигрыш, измеленный в скинах. Реальная игра начиналась на черном рынке скинов. Сайты позволяли передавать скины кому-то в обмен на деньги, например, через PayPal. Это выглядело как реальное казино. Ну, почти. Получается, что вы превращаете свои реальные деньги в скины, либо с помощью покупки на торговой площадке Steam, или покупки ключей для открытия кейсов, где это все содержится. Вы берете скины и отправляете их на любой сайт со ставками и играми, и обмениваете их батан за несуществующую валюту, которая примерно равноценна американскому доллару, которые по сути были ваши фишками в этом казино. Затем вы ставите эту денежную валюту на матч или рулетку для большего выигрыша которые вы потом возвращаете в скинах. И когда вы поняли, как работает спекуляция на скинах, вы можете спросить, как это вообще было легально? На самом деле, нет. Много этих сайтов танцевали от правил регулирования горной деятельности, аргументируя тем, что по факту ты играешь не на деньги, а на виртуальные предметы. И хоть у них и была реальная цена, ты мог их достать с помощью случайных кейсов или дропа, и ты выигрываешь не деньги, а только скины. Да, скины имеют реальную цену, но Valve не позволяет получить обратно деньги через Steam. Итак, Тим Мартин и его партнеры, в числе которых был популярный ютубер Про Синдикат, запустили CSGOLoto.com. сайт по игре на скинах для получения с этого прибыли, но они решили пойти на шаг вперед. Вы не можете заработать, если никто не играет в вашем казино, но реклама это слишком дорого, и у ksgoloto была большая конкуренция. Тем временем Про Синдикат и Тим Мартин имели два огромных YouTube канала, каждый по миллиону подписчиков, и если они могут упомянуть про CSGO Lota на их большой аудитории, то им будет гарантирован хоть какой-то успех. Но никто из них не сообщал тот факт, что они совладельцы с сайта CSGOLotto.com. Они просто продолжали делать видео, выигрывать и проигрывать деньги на рулетке, также на подбрасывание монетки, как будто они такие же, как и все, и не являются владельцами сайта. Но кто-то все-таки заметил. 27 июня 2016 года ютубер по имени Honor The Co. выпустил видео, в котором в первый раз были сделаны предположения, что Тим Мартин и Про синдика частичные владельцы CSGO Lotto.com. Придержите штанишки, сейчас будет мясо. Это, возможно, самый громкий скандал в комьюнити Call of Duty. И он никак не связан с Call of Duty. Сразу скажу, я никого не обвиняю, просто нашел информацию и хочу ее показать своим зрителям. Итак, Тим Мартин и просит посещали сайт по продаже скинов в csgoloto.com. Я немножко покопался, и твою ж налево сайт был зарегистрирован как бизнес в Орландо, штат Флорида. Я подумал, что это совпадение, что Тим Мартин живет тоже в Орландо, но это не случайность Тревор Мартин, он также обвинил их в наигранной реакции на их большие выигрыши и проигрыши в их же видеороликах. Эти двое владели сайтом ksgoloto.com, они же управляли всеми процессами и притворялись, что выигрывали. И иногда притворяли, что их проигрывали тоже. Также эти доводы были дополнены популярным ютубером H3H3, который выпустил видео, разбирающие претензии Онор Декола. И также, предполагая, могли или нет Тимартины про Синдикат манипулировать результатами. И вообще факт того, что они это могли делать, вообще нехорошо смотрится. 50 долларов до 1000 в 13-минутном видео. Офигительный контент, друзья! Вы реально считаете возможным, что он наигрывал свою реакцию и искусственно создавал себе ставки? Это возможно, это возможно, это реально возможно. Я, знаю, это, это возможно. я не знаю, делал ли он это, но это возможно. Я не знаю, делал ли он это, но это возможно. Итак, со всеми претензиями, которые были вылиты, как Тим Мартин и про синдикат отреагировали? Ну, синдикат пытался... Ну, синдикат взял верх в этой ситуации и изменился. Но... Но Тим Мартин решил удвоиться. Че здорово, чуваки, с вами Тим Мартин, я надеюсь, что у вас будет... У всех фантастический понедельник. Я хочу сделать небольшой влог, как-то как вот это все структурировать, что произошло. Хочу рассказать полноценную правдивую историю прямо из самого источника. Потому что, к сожалению, я не знаю, куда это все идет и откуда это все пришло. Но я хочу, чтобы вы, друзья знали, что вообще произошло, и, и сами приняли уже решение. Итак, главной новостью сейчас является то, что я и пару человек, в том числе Том или Просиндикат, владеют КС Голоту. И это та информация, которая никогда не была секретом. Я не понимаю, почему это такая прям скандальная новость. Проблема в том, что это было секретом. И это насторожило Федеральную торговую комиссию США, которые не приняли по-доброму такую ситуацию. И начали расследование над Тим Мартина и про Через несколько дней Тим Мартин выпустил ролик извинения, который тут же почти убрал. Купер, я не знаю, как я буду снимать это видео сегодня. Сейчас мои связи с CSGO Lotus стали с достоянием общественности еще аж с первого организации в декабре 2015 года. Но я чувствую, что вы заслуживаете, чтобы я извинился. Я извиняюсь перед каждым из вас. Я извиняюсь перед каждым из вас, что для вас это была изначально нечистая ситуация. У Федеральной торговой комиссии возник интерес, что два ютубера попали в заголовки новостей, и в итоге некоторые люди поняли, что Valve разрешает играть в казино несовершеннолетним детям, что привело даже к искам в суд на Valve. Смотрите, на 100% подтвердить это нельзя, но можно предположить, что Valve знала о том, что люди используют CSGO скины как игровые фишки, и вообще чувствуется, что вообще никак об этом было бы не узнать. Во-первых, это означало, что много людей играют в CSGO. Что естественно хорошо для Valve. Но еще важнее, что Valve забирала 15% с каждой сделки на торговой площадке. Поэтому каждый купленный скин это деньги для Ваув тоже. И когда слишком много игроков стали выводить скины, Через ботов, Valve чисто теоретически набирал кэш. Но даже Valve не смогли устоять перед американскими законами о игорной деятельности. В итоге они прислали письма, в которых попросили либо воздержаться, либо прекратить свою деятельность 23 сайтам по продаже скинов. Включая CSGO лоту. Как следует из письма Valve, сайты использовали согласие по абонентскому договору для того, чтобы коммерчески поднимать прибыль. Это не был секрет. Это просто игнорировалось. Итак, возвращаясь к нашим мошенникам. Тим Мартин и про Синдикат каким-то образом избежали тюремного срока. Федеральная торговая комиссия с ними рассталась по-дружески, несмотря на то, что они нашли факторы того, что они платили другим ютуберам и стримерам Твича примерно между 2,5 и 55 тысяч долларов, чтобы продвигать CSGO лоту и не разглашать о том, что они платят за эту рекламу. Но как Тим Мартин и синдикат умудрились уйти без последствий? Там была очень странная лазейка. Смотрите, если вы посмотрите на их политику конфиденциальности, можете увидеть, что заходя на сайт CSGO LOTO, вы подтверждаете тот факт, что вы можете в любой момент выбрать другой альтернативный метод, чтобы участвовать в игре на данном сайте. Go, и на самом деле горная деятельность CS не продлилась бы настолько долго без вот этой публичности. Тим Мартин и Просиндика вдвоем не убили эту индустрию. Это просто была массовая нерегулируемая горная индустрия. Но их тупой план. Вот почему их люди знали об этом. Но когда они уезжали в закат, и горная деятельность CSGO уже за ними взрывалась, они подожгли казино. Перевел и озвучил Дэн. Спасибо большое за просмотр, надеюсь вам понравилась данная тема, как CSGO был связан в свое время с казино. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. С вами был Дэн и всем пока!